Значит, всем привет. Снимаю вторую часть видео про котел. Вот. Значит, вот на каком этапе сборка. Собрали две половинки в кучу. Получился вот такой вот большой котелчик. Вот. Установили. 88 труб для лучшего кпд значит труба 57 на 4 цельнотянута бесшовная вот уже установили на днище выставили значит что у нас тут будет получаться Будет по 50 миллиметров с каждой стороны водяная рубашка. Спереди, по бокам, сверху, вверх. Нужно немножко подрихтовать. Это все исправим. Значит, как я и говорил, вот будет лючок для чистки труб. Чистки труб и вот этого вот языка. Это будет загрузочная камера Это будет чистить отсюда Ну и поддувало Поддувало будет без водяной рубашки Вот эти вот все три лючка Будут с водяной рубашкой Чтобы дверки не горели Вот это два лючка будет Сбоку Для чистки колодцев То есть по колодцам будет идти дым Ну соответственно Это будет все засоряться Сверху лючки для чистки ну, практически готовы. То есть, этот лючок для чистки этого колодца, этот лючок большой, он будет сразу один и второй колодец. Ну и последний, соответственно, тоже один колодец, два лючка для чистки четырех колодцев сразу. Вот. Сзади будет вот такой дымоход. Ну пока только все в процессе, вот. сейчас будем все рихтовать, вываривать, доваривать и будем обшивать дальше металлом, то есть везде сухарики разварены между всеми колодцами, чтобы котел не рвало, вот. но пока все дверки в процессе изготовления. Все, дальше по мере сварки буду еще снимать, выкладывать и показывать. Все, всем пока!